Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео расскажу о новом интересном проекте, называется Basics Coin. В общем, давайте вкратце посмотрим, для чего была создана данная монета Именно самая ее предыстория создания Как многие уже знают, что блокчейн далек от реального мира То есть не можем просто пойти и в каждом магазине расплатиться, допустим, биткоином, там за любую покупку. А вот они создали монету Basex чтобы напрямую можно было интегрировать биржи, монеты, кошельки. То есть я насколько понимаю, как здесь описано, это просто можно будет потом подойти с телефоном. Да, это они создадут предложение. И с помощью телефона а, как бы конвертируется та криптовалюта, которая у вас есть, сразу там не знаю, в доллары, в евро, либо в другую валюту. И моментально произойдет, скажем так, платеж. Довольно таки интересное введение блокчейна. Интересная интеграция. Ну, посмотрим, как у них это получится все реализовать. Также вот вкратце описывается глобальная идея. Это как бы повлиять на криптовалюту во всем мире. Лично мое мнение я считаю, если они этого добьются, это будет хороший шаг для блокчейна вперед. Смарт-кошельки, то есть. Потом реклама, хорошая поддержка у них, будет поддерживаться на всех девайсах. Ну здесь как бы вкратце все описано. И саму суть мы знаем. Ладно, что у нас есть еще? У нас есть белая бумага. А, также статейка на биткоин талок твиттер, дискорд, телеграм и файлы на гитхаб. Кому интересно, можете полистать, посмотреть. Ну, в общем, давайте посмотрим, что у нас по дорожной карте. По дорожной карте. А, то есть. Январь 2019 года, то есть первый квартал. Это у нас идет пресейл. Также обещать в первом квартале это листинг на бирже. Не знаю, какая будет именно биржа, но, наверное, будет, скорее всего, криптобрач. В общем, первые потом тесты начнутся в четвертом квартале, но это уже аж под конец, ближе к концу года. То есть они уже решили... К концу года запустить и тестировать свою, скажем так, платформу, которая сможет конвертировать, все это переводить в реал и моментально оплачивать этим. Следующее, это у них хорошая PR-компания, потом еще новые биржи, запуск приложения. Ну, конечно, не сильно с этим растягивает, то есть полностью все не должно заработать аж только ко второму кварталу 2020 года. Как по мне, так это они очень долго с этим тянут. Но с другой стороны, подключить большое количество криптовалют напрямую к обменникам. И чтобы это все работало, это надо очень хорошие мозги и правильно все это протестировать, чтобы не было никаких в дальнейшем ошибок. Вот написаны также партнеры данного проекта. То есть, они на данный момент договариваются с CryptoBrights и биржей Yobit. Yobit довольно-таки крупная биржа. CryptoBrights, конечно, попроще будет. Скорее всего, будет CryptoBrights первой биржей. Также у них команда маркетингов есть, которая будет двигать проект вперед. И команда разработчиков, которая будет заниматься полностью реализацией данной идеи. С этим у нас как бы, ничего особенного нету. Идем дальше. Что именно интересно нам, допустим, как инвесторам. А, всего у нас 45 миллионов монет. Алгоритм Quark. После мастерноды у нас имеются. То есть за то, что мы вкладываем, делаем инвестиции в данный проект, мы будем еще получать возврат денег с хорошим роем. Время блока 1 минута и примайн всего лишь 2%. То есть примайн выходит... 90 тысяч монет, как посчитали разработчики, что им этого хватит с головой для реализации и запуска проекта. Ну, с этим, да ладно, посмотрим, как это будет развиваться дальше. Также таблица. Смотря какое количество мастер-нот определенное в сети, соответственно, пропорционально и уменьшается рой. Так, ну, я думаю, здесь у нас пока мастер немного, рой высокий. В принципе, можно будет быстренько окупить свою мастерноду и заработать еще несколько нот сверху. Чем больше людей, сами понимаете, тем меньше уже идет доход. Как вы видите, мастернода у них стоит копейки. Да? Мастерноду у нас половиной тысячи монет и одна мастернода стоит 0,22 биткоина. Но они сразу же делают небольшую скидку. При покупке двух мастернод общая стоимость выходит 0,4 биткоина. То есть 0,04 мы уже экономим. А 004 это на данный момент это хорошие деньги. Это где-то 150 долларов или плюс-минус там 130 евро. Ну, ладно, с информацией на сайте мы ознакомились. В принципе у проекта идея интересная. Все ссылки есть на данном сайте. Можно будет, самое главное это полистать файл на GitHub, посмотреть, проверить все. Также давайте посмотрим, у нас, что у нас по белой бумаге. Белая бумага, конечно, не совсем развернутая. Это скорее как White Paper, чем White Paper идет. Но тем не менее, также кому интересно, сможете скачать либо данную бумагу, либо просто открыть ее и с ней знакомиться. Хоть здесь и немного у нас 7 страниц, но каждую зачитывать и озвучивать я не считаю как бы рентабельным, так как это займет очень много времени. Дальше мы попадаем на форум Bitcoin Talk. В принципе, такая же информация, как на основном сайте, только более укорочена, в вырезанной версии, чтобы человек мог вкратце ознакомиться с проектом, если он его заинтересовал, пойти дальше на сайт и посмотреть, что именно из себя представляет данный проект. Что я лично думаю? В проекте вроде бы идея интересная и рой неплохой там у них нарисован и цена на мастерну довольно таки привлекательная, то есть одна мастернода, грубо говоря, стоит э, 700 с копейками долларов как по мне это небольшие деньги в принципе попробовать можно даже если полностью там они будут реализовывать долго свою монету, свой проект можно будет даже с хорошим роем заработать неплохие на этом проценты, а возможно даже там несколько иксов Поэтому, что я думаю, в принципе рискнуть можно. Все ссылочки будут в описании. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта. Поддержите видео лайком, подпиской на канал. Ну а пока у меня все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.